Итак, ну давайте суммируем, что мы знаем. Мы это сильно жевали, но это хорошо, потому что это очень важно. Итак, для любого M, модуля рассмотрения нашего, да, модуля рассмотрения, M определяет вселенную, в которой мы находимся. Мы рассматриваем много разных вселенных. И наша вселенная – это остатки по модулю m. Вот мы в них живем и все, и ничего больше не замечаем. Для любого m. Для любого k остатка по модулю m, ну, соответственно, принадлежащего 0, 1, 1, я… Значит, 0 уберем, принадлежащего 1, 2 так далее m минус один следующее утверждение равносильное равносильное вот это то что мы установили да утверждение номер один так в строке k Uh, нет нулей ну давайте среди столб... ну, значит, все утверждения там будут среди столбцов номер 1, 2, так далее m-1, нулевой столбец не, не берем далее утверждение номер 2 в строке К есть единица Тут уже даже я могу не писать, что в нулевом, потому что в нулевом остался единицы. Нет, в нем 0 стоит. Ну и наконец, в строке k есть все остатки. Остатки. Это, кстати, очень важно. Вот что, что, что это важно? Значит, что э, на k можно всегда поделить. На k делится любой остаток. Вот. Так вот, сбрасываем эти самые маски. Сбрасываем маски. Добавляем еще одно утверждение, которому эквивалентно все эти три. Нод Kn равен 1. КМ равно единице. Сик. Вот. Как же мы это докажем? Давайте немножко съедем наверх. Итак, вот эти четыре утверждения на самом деле равносильны друг другу. Доказательство. А, ну, давайте выведем из, нот, из, из, из четвертого выведем одно из этих, и потом из одного из этих выведем четвертое, грубо говоря. Да? То есть, ну, как бы мы не, не будем париться, просто... Uh, uh, значит. Итак, на самом деле будет, uh, мы будем выводить следующим образом. Мы из одного из этих выведем uh, вот это путем обращения, что если нод не равен единице, то одно из этих неверно. Конкретно мы будем доказывать, значит, что из и следует 4и. Вот. Uh, что эквивалентно тому, что из нода... КМ равно D не равно единице, следует, что есть нули. Понятно, да? То есть, смотрите, вот это вот правило логики, правило вывода. Я из И вывожу 4. Это то же самое, что из не 4 вывести не И. Да? Вот, я утверждаю, что если нет нулей, то нод равен единице. В самом деле, если бы он был не равен единице, то были бы нули. Если не равен единице, были бы нули. Понятно, что я тем самым это выведу. То есть я из и выведу 4. А потом из 4 выведу 2 на самом деле. 2 и. А мы знаем, что все 3 равносильные. Так, ну как же я это делаю? А, ну смотрите. Беру катую строку. И m делить на d-той столбец. Видите, как важно, что d не равно единице. При делении на d получился какой-то номер из, из набора 1, 2, так далее, m-1. То есть, если бы d было равен 1, мы бы не попали путем деления на d в этом множество. m бы осталось равным m. А это какой-то номер. И что же стоит в этом номере? Имею право на d поделить k вместо этого? Имею. Формально это то же самое. k m делить на d. А почему имею право? Потому что k тоже делится на d. d это наибольшая общая делительность k и m. Но если так, то это 0 просто по очевидным причинам. Это целое кратное m. То есть, вот это число делится на m, а значит равно 0. Вот и все. То есть, на самом деле, всю, как бы, всю дополнительную работу мы когда-то давно проделали. Все. Вот в этом номере стоит 0 по очевидным причинам. Вот это целое кратное m. Ну вот, значит, мы доказали, что если нулей нет, то нот равен единице. Прекрасно. Теперь доказываем, что из 4 следует 2. И на этом все закончится. Значит, 4 будет эквивалентно всем предыдущим трем. А ну и что вы думаете? Что вы думаете? Ну, конечно, мы используем уже тот результат, который у нас был. Из того, что нод km равен единице, следует, что существует решение целочисленного уравнения kx плюс m y равно единице. Вот. А берем... Но если это целочисленное решение выпало, вот x выпал за предел вот этого 1, 2, так далее, а минус 1, то просто берем x чертой, равный остатку от деления x на n M, на M, и видим, что kx чертой Пределение на m дает такой же остаток, как kx, ну а так как вот это все делится на m, то это равно единице. Все. kx чертой плюс m y, естественно, тоже равно единице, потому что мы x чертой от x отличается на кратное m. Вот. Ну и равно единице по модулю m, естественно. То есть kx плюс m y просто равно единице, kx чертой плюс m y равно единице по модулю m. Но так как m это вообще само по себе по модулю m, да? то это просто означает, что kx, так же как kx чертой, равно единице по модулю m. То есть, э, то есть э, единица в столбце, номер x чертой. А x чертой это какой-то конкретный номер, потому что это остаток отделения x на m. Все. Все очевидно. Ну, x не делится на m по очевидным причинам, иначе бы единица разделилась на m в этом равенстве. Вот. Итак... Ура, ура, ура! Что же мы получаем? Мы получаем следующее замечательное свойство всех таблиц умножения. Берем m, рисуем таблицу, рисуем катую строку. Если k взаимнопрост с m, то здесь все остатки, ну и в частности единицы есть. Все вот эти свойства 1, 3 выполнены. Если k не взаимно про с то тогда не все остатки, есть 0 и вообще всякая бяка. Вот. Значит, все зависит, зависит от наибольшего общего делителя, номера строки и модуля рассмотрения. Так. Ну и, наконец, последний наш, помните, под, под чертой. В каких таблицах вообще нет нулей? В каких таблицах нет нулей, ну, в содержательной части, после, естественно, выкидывания нулевого столбца и нулевой строки, которые заполнены нулями целиком? Ответ. Даем ответ в таком виде. В таких, что любое k от единицы до m-1 минус взаимно просто с м, но тут уже каждый ежик скажет, что это, взаимно, что это а, равносильно тому, что м простое число, понимаете? Ну действительно, смотрите, если не все предыдущие, да, вот м простое число, тогда оно не делится ни на какое число, кроме себя и единицы. А значит, что все числа от единицы до m-1 не имеют никаких с ним общих делителей, да? потому что они на него, на него самого делиться не могут, а он делится только на один и себя. Поэтому простое это то, которое просто со всеми предыдущими. Ну, простое тем самым просто со всеми предыдущими. Но если m не простое, то оно на что-то делится на какое-то число больше единицы, отличное от себя. Но вот то число, на которое оно делится, уже естественно с ним не взаимно просто. Поэтому в соответствующем номере строки k, то есть если m не простой, то оно делится на какой то k, и в соответствующей строке все уже полное безобразие. Там 0 где-то появляется, не все остатки встречаются и так далее. Вот. Ну то есть еще раз. Простые числа — это те и только те, которые взаимно просто со всеми предыдущими. А значит, это те и только те, в которых в таблицах по умножению по этому модулю нет нулей. А значит, это такие таблицы, которые определяют, Возможность денить на любые неналевые остатки. Вот. вот. Поэтому мы доказали, что при что при m равно p простом и только в этом случае z по mz поле. А если m не простое p, а какое-то другое число, то z по mz только кольцо. И в нем обязательно где-то есть какая-то... Во-первых, есть делитель нуля. Что такое делитель нуля? Ну как, делитель нуля это который при умножении друг на друга дают но, а сами не были равны друг другу. Вот. Ну вот, значит, это самое. Вот такое очень важное утверждение. Ну и сразу, понимаете, у нас сразу огромное количество получается полей. Ну и закончу я это. Мы потом все эти поля будем изучать. Вот. Но завершу тем, что еще раз подчеркну, что дополнительное утверждение, которое мы тоже доказали, что вот это вот z, p, z поле тогда и только тогда, когда не существует А и b отличных от нуля таких, что a, b равно нулю. То есть это, это побочный продукт, да? Вот, Ну, потому что если z, поле, тогда у нас, соответственно, нет вот этих вот... Да, и это все в том и в том случае, когда m простое. m простое. Вот, ну действительно, значит, если m простое, если это поле, то в таблице умножения нулей нет, а значит ни в одной строке не будет нуля. Поэтому если a и b отлично от нуля, то что такое a, b? Это содержимое а той строки на b этом месте. Ну а вот оно не, не может быть равно нулю, потому что и нулей вообще нет. С другой стороны, если m не простое, то m раскладывается на множители, m равно a умножить на b, и тогда естественно, что в этом номере а-той строки, в этой как бы строчке А-той строки стоит А умножить на Б, то есть тем, то есть 0. Вот и все. Поэтому вот это дополнительное утверждение очень важно для нас. Очень. Мы будем его использовать при изучении многочленов. Вот. Вот это используем при изучении многочленов. Вот что. Многочленов. Для наших конечных колец то, что они поля, это и равносильно этому утверждению. На самом деле для других колец это уже не, не, не, не так красиво все. То есть конечное кольцо, которое мы вот здесь сейчас имеем, оно, э, вот эти кольца остатков, да, они поля в, тем, в, в том и только в, в, в том случае, когда нет делителей нуля. Это очень крутая характеристика. Ну, у нас получаются отличные поля. Z по 2Z, оно состоит всего из двух элементов, 0 и 1. Z по 3Z, уже из трех элементов, 0 и 1 минус 1, ну или они же Z значит 0,1,2, ну так далее, Там, ну давайте я выпишу z по 101z, 101 простое число, значит поле образует множество остатков от 0 до 100, да, по умножению вот это вот поле, поле, ну то есть любое число на любое можно разделить, ну как именно мы потом еще вспомним, опять же у нас техника есть деления, некоторое, но я про нее еще потом скажу. А вот пока просто скажу, что вот ну, там поле, то есть там в частности, не знаю, я сейчас от балды взял 13, да, 13 на 88 делится, делится э, в этом поле. Ну то есть, э, что это означает? Означает, что я могу найти здесь что-то, что при умножении на 88 дает 13 в качестве остатка определения на 101. И любые два так устроены. Вот ну, такая вот красота, понимаете? Вот поля, они очень совершенные. Создание в них можно алгебру многочленов развивать. В них очень много чего другого можно развивать.